Хочу вам рассказать про замечательный чайник, а точнее даже термопод Scarlett IIS 509. Замечательный чайник, не могу им нарадоваться. Код, в принципе, тоже неплох. Ну, давай, вернемся к нашему чайнику. А термоподы отличаются от чайников тем, что они в любой момент вам дают горящую воду. Просто нажали на кнопку и вода потекла, не нужно ждать пока нагреется. Соответственно к термопотам предъявляются определенные требования по сохранению тепла. В данном случае это достаточно плотно закрывающаяся крышка со всякими уплотнительными мембранками и колба, выполняющая роль термоса. Один из минусов, который я могу отнести к этому термопоту это шнур, он короткий, нет он достаточно хороший, надежный, но он короткий. С другой стороны, это совершенно не проблема, потому что сюда подходит обычный компьютерный силовой кабель. Никакой кнопки включения на панели и нигде сбоку нет. Вы просто включаете чайник в розетку, он начинает кипятить. Это логично, потому что он всегда в любом случае должен быть подключен. Да, не знаю, доставляет ли это вам такое удовольствие, как мне, но вот я вот просто не могу, мне просто... Тащусь, отрывая вот такие вот защитные пленки. <laughs> Ладно, теперь подставочка. Достаточно удобная и на магнитиках. Чик-щелк, чик-щелк. Бери и пользуйся. Легко снимается для того, чтобы можно было просушить, прочистить и так далее. Это очень удобно в тех случаях, когда вы наливаете, остается капля, она падает, чтобы потом не развозить грязь на столе. У вас, пожалуйста, без проблем все остается на подставочке. Теперь что касается управления. Оно простое. Справа кнопка выбора температуры, поддерживаем вашим термопотом. А слева кнопка Reboil, позволяющая принудительно включить кипячение, если вам по какой-то причине действительно нужен кипяток. Лично мне почти всегда хватало температуры 90 для любых цели. Для чая, для кофе и так далее. Ну а дальше уже по использованию. Здесь производителям предусмотрена такая своеобразная защита от детей. Для того, чтобы налить воды, прежде вам нужно нажать кнопку Unlock. И только лишь потом вода будет наливаться. Красивенькой голубенькой струей. Мне с нравится. Это первый способ. Второй способ, это вы просто подносите кружку к чайнику, опять же, предварительно нажимая кнопку Unlock. Как вы видите, для того, чтобы налить, вы всего лишь кружкой нажимаете язычок позади. И вода набирается. Вуаля! Ну а теперь попробую показать, как же все это выглядит. За что особенно мне нравится этот чайник. Подключаем его в розетку. Все, чайник включился. Как вы видите, красный индикатор. Это значит, что вода сейчас только нагревается. Она как вода Шрейзингера. В неизвестном состоянии. Либо холодная, либо горячая. Впрочем, ее температуру вы в любой момент можете проверить, подсунув палец и нажав на кнопку. Если что, то вы этот совет узнали не от меня. А теперь момент истины. Закипание чайника. Упс! И вот этот волшебный свет у вас на кухне. Уже ради одного только этого момента можно покупать этот чайник. Ну вот, собственно, и все. На этом свой обзор я заканчиваю. Дальше вы не увидите и не услышите ничего полезного и интересного. Хотя нет, добавлю. Вы знаете, кто-то может побояться купить именно термопод, потому что, мол, постоянно включен, постоянно тянет электроэнергию. Но вы знаете, на семье из четырех человек после покупки я разницы не увидел. Как было 300 киловатт в месяц, так и осталось. Ну вот и все. Больше ничего тут добавлять не буду. Пара секунд любования чайником, кухней, освещением, интерьером и всем остальным. И хочется надеяться, что мой обзор поможет вам определиться с вашим собственным выбором. И когда-нибудь вы меня позовете на чай. Счастливо!